С 5 по 8 июля в Казанском университете пройдет научный семинар «Ботанические сады в 21 веке». Чем может похвастаться ботанический сад Кафу и как он готовится к предстоящему мероприятию, расскажем в сюжете. Если вы устали от каменных джунглей, а виды за окном так и манят зеленый листвой, это повод задуматься о выезде на природу. Организовать не только приятный, но и познавательный досуг можно, не тратя несколько а, вот часов на растение, дорогу.